Наша компания поставляет медицинские изделия. Мы поставляем в больницы Москвы, работаем мы с постоянными клиентами и стараемся вот работать так, чтобы наши клиенты, вот они вот на протяжении десяти лет, они с нами, мы им помогаем. Когда звонит клиент и говорит, Наталья, вот мы звоним тебе, потому что если не найдешь ты этот инструмент нам через два часа, то, наверное, в Москве, и в... а может и в России его нет. <с> то есть вот это для меня, конечно, очень приятно и важно. Ну, то есть вот ради, наверное, этого мы и работаем. Расскажи, пожалуйста, о своем бизнесе. Как ты пришла вот к текущему уровню развития своей компании? Может быть, есть какая-то интересная тема, интересный инструмент? вот именно твоего развития, который помог тебе текущих твоих успехов добиться? Ну, наверное, вот именно работа в долгу. То есть, угу. когда я прихожу, ну, если мы выигрываем аукцион, да, это открытые торги, мы с первой же поставки стараемся дать такой сервис, который ранее никто вообще не давал. То есть, и когда главная медсестра там, да, или врач какой-то получает Действительно, вот такой вот э, сервис, они, конечно же, к нам возвращаются, и уже как, по каким-то э, закупкам мелким, которые не в торгах, они, конечно же, э, в первую очередь звонят нам и закупают товары через нас. Спасибо тебе, смотри, вопрос такой. Значит, скажи, что бы ты пожелала тем руководителям, сотрудникам, владельцам, собственникам, предпринимателям, которые сейчас встают на путь системной работы и... Думают, готовы, не готовы, подойдет ли это для них, не подойдет, смогут ли они свою команду перевести в новую культуру или не смогут. Какое бы ты могла дать пожелание, рекомендацию на путствие? А, ну, наверное, самое главное это показать а, своей команде, что ты это делаешь. То есть, если, ты, если вводишь брифинг, то ты тоже рассказываешь свои задачи. Нужно просто показать. Показать, что ты тоже готов принимать эти правила игры. Да? То есть они не, не, не распространяются только на твою команду, а ты их действительно тоже принимаешь, и ты работаешь в, в этих правилах. Ну и, и, безусловно, чтобы все-таки разобраться в этой теме, нужен консультант, что, что он все-таки как-то напоминал о себе, да, там э, все-таки где-то немножечко контролировал, потому что так бы действительно в рутине где-то. И какие-то инструменты, которые мне прямо очень сильно нужны, нужны да? то есть это, например, э, что касается брифингов, трелла. Э, и уже вот оставшиеся два урока там осталось у нас инструкции и повторения. Да? То есть вот тут вот ну, на самом деле... Я думаю, что если бы не было Алексея, то, наверное, может быть, я бы и до конца не, до, не дошла до инструкции. Хотя это действительно очень важная, важная тоже часть, как правильно писать инструкции, потому как у нас тоже общем-то, есть такая задача создать базу знаний. Ну, в общем, спасибо, это прекрасно. Да. Но я хотела бы тоже сказать спасибо и тебе, и твоей команде. Потому что ну, действительно меняйте мир. Спасибо тебе.